Всем привет, дорогие друзья, и в этом видео мы с вами поговорим о том, без чего в трейдинге просто нельзя выходить в плюс. Это money management. В этом видео я вам покажу три различных вида money management, которые проверены многими людьми, и в том числе я их всех проверил на своих депозитах. Я уверен, что вы сможете благодаря этому видео что-нибудь подобрать под себя или узнать что-то новое. Итак, я подготовил для вас небольшую ознакомительную таблицу. И смотрите, первый money management у нас предназначен для небольших депозитов он позволяет достаточно быстро разгонять свой депозит, но при этом с большими рисками мы используем только 3 ступени и каждую следующую ступень мы умножаем в 3 раза тем самым мы получаем достаточно большую прибыль с третьей ступени которая у нас происходит достаточно редко здесь я к примеру привел 10 сделок и за эти 10 сделок мы получаем вот такой вот прибыль. 890 рублей, если мы, конечно, не получили никакой просадки. А просадки при таком менеджменте просто неизбежны. Но смысл в том, чтобы за 10 сделок ни разу их не получить. А вот эта просадка. Мы делаем 3 минуса подряд и получаем вот такую вот просадку. За 10 сделок у вас не должно быть... Три минуса в ряд, и тогда вы будете выходить в плюс. Я таким образом разгонял депозиты с 650 до достаточно больших сумм. А давайте я даже вам покажу. Вот, это начало торговли на моем аккаунте. Я вложил 350 рублей и начал торговать по такому менеджменту. И постепенно увеличиваю сумму сделки и свои обороты. Вот, как видите. То есть постепенно я свои соотношения увеличиваю. Итак, с помощью этого мани-менеджмента можно получить большую прибыль, быстро разогнать депозит, но его можно использовать только при небольших депозитах. Минимальный депозит для такого мани-менеджмента должен быть в 3 раза больше вот этой вот просадки. Тогда при получении просадки вы потеряете всего лишь 30% своего депозита. И это не понесет для вас такую психологическую нагрузку. Итак, теперь мы переходим ко второму мани-менеджменту. Он уже предназначен для более больших депозитов. Здесь я, к примеру, привел 950000. И смотрите, здесь мы уже используем 6 ступеней, а вот с такими коэффициентами. Коэффициенты очень важны. Чем больше ваша ступень, тем меньше вероятность, что вы до нее дойдете. И тем самым, смотрите, на 6 ступени вы уже получаете прибыль в 1000 рублей. То есть, 2 шестых ступени у нас будут приравниваться к 51 ступеням. Мы получаем примерно одинаковую прибыль. Вот примерно так работает этот мани-менеджмент. Вы будете редко доходить до больших ступеней, но если будете до них доходить, вы будете получать достаточно большой плюс. И теперь переходим к третьему мани-менеджменту. Его испытывал Тарас своими подписчиками. Это самый безопасный мани-менеджмент, и его можно использовать просто на любых депозиторах. Но есть два важных правила, чтобы по нему торговать. Сумма сделки не должна превышать 10% от самого депозита, и процент успешных сделок должен быть обязательно выше 60. Тогда вы будете выходить в плюс. В принципе, здесь больше нечего добавить. Вы просто заключаете сделки фиксированной суммой. Вот такие три мани менеджмента я для вас предоставил. Все они рабочие и проверенные многими людьми. Можете выбирать и пользоваться какими-нибудь из них. Спасибо вам огромное за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк и подпишитесь на канал. Всем желаю профита, успешных сделок, соблюдайте свои правила торговли и всем пока.